В прошлый раз у нас этого, с ЛНР, короче, приехали 2000 ополченцев, кто хотят воевать, короче. Вообще а -а -а. пиздец, мало их осталось, 20-25, теперь с ДНР едут. А, -а, -а. а что сразу не хапнуть нормально здесь? Ля не их могут, да, бог. не могут, здесь гражданские люди. До сих пор нам запрещали в гражданских людей даже смотреть в их сторону. Теперь сказали всех хуярить, всех подряд, гражданские, дети, не дети, всех хуярить сказали, всех. Нас здесь мало, бля. А -а -а. нас окружили здесь. Охуярить. А -а -а -а. Окружили тоже как здесь, короче, блядь, город. Мы в городе, в каком-то военном украинском заводе, без -за охуя старой техники всего. из здесь девятиэтажное здание, блядь, любого, кого увидите, любой, кто фонариком просветит, чё бы не сделал, всех уярить сказали. Только что снайпер на лыжке, который сидел, троих за забором убил, который с фонариком что-то в нашу сторону просто светили. Троих убил, вниз спустился, а. перезарядился. Стояли разговоры, теперь можно спокойно спать, бежать, спокойно и дышать. Короче, кажется, что нихуя, на самом деле, что со мной здесь что творится. На днях слышишь? Да-да. На днях столько двухсотых грузили, трехсотых грузили, ебать там ч творилось, бля. Двухсотые это мертвые, которые трехсотые это которые ранены. А ч так двухсотые, трехсотые? Военным этим так их называют. Двухсотые убитые, трехсотые раненые, четырехсотые газоранены. Ага. Здесь основном от осколко умирает? Любая хуйня, которого артиллерия, град, стреляет после взрыва, у него осколки летят. В основном все смерти от взрывов и осколков.